Здорово! Сегодня у нас в выпуске... мультяшный платформер, мрачная головоломка, захватывающая РПГ, фантастический раннер! аркада из 90-х и массовый танкиллер. Приступим! Маркус Левел это красочный платформер про паренька по имени Маркус, который безумно обожает видеоигры. Мне приходится в школу и даю уроки. И сколько у меня времени остается, я играю в компьютер. И вот однажды магическим, либо шизофреническим образом, мальчик попадает прямо в игру. Сумеешь ли ты выбраться? Тебя ждет интересный сюжет и увлекательный геймплей в стиле Раймон. Пройди 40 уровней в четырех мирах. Спаси принцессу и вернись домой. Hello Run это на первый взгляд посредственный раннер, без сюжета и новых идей. Вы управляете кем-то или чем-то перемещающимся по коридору, наполненному энергетическими полями, которые вам и предстоит обходить по вертикали. Сложность заключается в том, что эти энергетические поля полупрозрачные и наслаиваясь друг на друга мешают понимать, где же находится следующий проем. Вдобавок темп игры, как и цветовая палитра уровня, меняются от темпа музыкального сопровождения. Делая геймплей еще более сложнее и интереснее. Soulcraft 2 это эпическое РПГ про противостояние ангелов и демонов. По мере прохождения тебе будет доступно 7 классов ангелов со своими уникальными способностями. Кроме того, в игре присутствует долгожданный мультиплеер, так что хорошее времяпровождение с друзьями тебе обеспечено. Lost Toys – это мрачная и интересная головоломка про мертвый город, в котором тебе будет необходимо отыскать и починить поломанные игрушки. Зачем? Хрен его знает. Каждая игрушка складывается по принципу кубика Рубика. И после правильного соединения конструкции фигурка обретает свой первоначальный цвет и вид. В игре 4 главы и 32 запоминающихся уровня. Суперфрок HD это ремейх игры 1993 года. Нам выпадает роль принца, которого злая колдунья превратила в жабу и похитила его возлюбленную. Ну и наша цель ясна как пень, добраться до ведьмы и освободить принцессу. По пути собирая монетки и истребляя монстров. Ну и последняя игра в нашем списке Demon Dash Игра, которую можно смело назвать массовым таймкиллером Способным истреблять время сразу четверых игроков Основная задача пересечь финишную черту быстрее своих соперников Все управление сводится к одной кнопке Которая приводит в действие вашего демона Заставляя его крутиться вокруг своей оси Указывая стрелкой направление потенциального движения Отпуская кнопку, существо летит в заданном направлении